Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала О Здоровье и Долголетии. В этом видео мы с вами выясним, почему производственная гимнастика так важна для профилактики офисного синдрома. Продвинуться по служебной лестнице, сделать хорошую карьеру мечта большинства офисных работников. Но часто на пути встает хандра, депрессия, к которым неожиданно прибавляются боль в спине, шею, мигрень и многие другие неприятные симптомы. Это явление получило название офисный синдром. Проблема сидячего образа жизни признана во всем мире. Вот всего лишь некоторые цифры из мира статистики. 50% взрослого населения во всем мире имеет более двух диагнозов офисного синдрома. Всемирная организация здравоохранения насчитывает 10 таких диагнозов. 70% больных, которые приходят к врачам-неврологам с жалобами на боли в спине, это работники офисов в возрасте 35-50 лет. Чаще всего можно увидеть и услышать информацию о физическом аспекте поражения от офисного синдрома, но на самом деле все гораздо серьезнее. Поражение происходит на трех уровнях – физическом, психическом и ментальном. Разница лишь в том, что проблемы офисного синдрома на физическом плане можно проработать самостоятельно, например, с помощью специальных упражнений. Специалистами клуба «Активного долголетия» был подготовлен курс видеоуроков для профилактики всех 10 диагнозов офисного синдрома. Этот курс – один из трех компонентов решения общей проблемы офисного синдрома, которую можно выполнять самостоятельно. Остальные два – психические и ментальные уровни – необходимо прорабатывать во время тренинга и марафона. Кому это будет полезно? Очень просится ответ всем. И это на самом деле так. Ведь наша с вами жизнь очень тесно связана с работой на компьютере, различными гаджетами, сидячей работой. Так что эти видео -уроки для офисных работников и для всех, кто заботится о своем здоровье, кто осознанно подходит к своей жизни. В видеоуроках мы подробно разбираем 10 диагнозов, рассматриваем и прорабатываем их. Почему так важно ежедневно уделять время физической активности и упражнениям? Что дают 5 минут зарядки в рабочий полдень? Выполняя упражнения, вы переключаете ваш мозг на образное восприятие, на свои ощущения, а также улучшаете кровообращение всего тела и в том числе и питание головного мозга, что благотворно влияет на его работу. Нужно всего лишь 5-10 минут выполнения упражнения средней интенсивности, чтобы уровень стресса снизился на 68%, то есть фактически более чем в два раза. А продуктивность работы после физкульт-минутки повысится на 29%. Систематическая ежедневная профилактика и выполнение ЛФК-упражнений гарантирует снижение рисков проблем от офисного синдрома в любом возрасте на 65-70%. Приглашаю убедиться на личном опыте. Четыре главных преимущества наших видеоуроков. Первое. Программа видеоуроков рассчитана на самых простых обычных людей. Второе. Курс доступен. Можно приобрести как один видеоурок для решения какой-то одной проблемы, так и весь курс. Третье. Удобно по времени. Продолжительность видеоуроков 10-15 минут. И по месту можно заниматься, не отходя от рабочего стола. Четвертое. Видеоуроки принесли пользу уже нескольким тысячам человек. Результат не заставит себя долго ждать, и все затраты окупят успехи на рабочем месте и ваше хорошее самочувствие.